Приветствую вас в третьей части по вязанию козика и мы продолжаем э, с лапок. Будем делать верхние лапки, поэтому берем ниточку основного цвета и делаем кольцо амигуруми. Я делаю на палец, мне будет достаточно для э, амигуруми кольца. В него мы делаем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь придерживаем петельку и стягиваем наше колечко. Каждую петельку мы будем делать по прибавке. То есть в каждую петельку делаем 2 столбика без накида. Первая петелька 2 столбика, далее вторая 2 столбика, третья, четвертая 2 столбика пятая и шестая в конце ряда у нас 12 столбиков провязанных вместе с прибавлениями теперь будем чередовать столбик без накида во вторую делать прибавление первую провязываем столбик вторую делаем прибавление третий столбик четвертую делаем прибавление пятую столбик Шестую прибавление. В седьмую столбик. восьмую делаем прибавление. Прибавление это два столбика без накида в одну петлю. Девятое столбик. Десятое прибавление. Одиннадцатое столбик и последняя прибавка в двенадцатую петлю. Одиннадцатое и двенадцатое прибавление. Теперь будем чередовать 2 столбика без накида прибавления. Поэтому я вам советую взять ниточку коротенькую и отмечать начало ряда. Можете взять другим цветом, можете взять таким, как, как вам удобно. Итак, первый, второй столбик. Третью делаем прибавление. 2 столбика. Снова один столбик, второй столбик. Прибавление. И так делаем до конца ряда 2 столбика. Третий столбик делаем прибавление. Довязали четвертый ряд. В конце ряда у нас 24 столбика провязано. Теперь делаем прибавление чередуя 3 столбика без накида, четвертый делаем прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петельку. Итак, 1 столбик, далее 2, 3 и 4 делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Довязали пятый ряд до конца. В конце прибавления у нас составили 30 столбиков. Теперь шестой ряд и седьмой мы провяжем по 30 столбиков без накида. Первый ряд 30 столбиков по столбику в каждую петлю. И второй ряд, то есть шестой и седьмой. Довязали конец седьмого ряда. Отмечаем снова начало ряда. И начиная с этого ряда... Получается, он у нас восьмой по счету. Будем делать убавление. Убавление мы будем делать точно так же, как на туловище. Смотрите. Сначала сделаем в начале ряда убавление. Затем провяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12 и 13. Дошли до середины ряда, снова делаем убавление и довязываем вторые 13 столбиков, начиная с середины, до конца ряда. Довязали до конца ряда и теперь в каждом ряду продолжаем убавлять по 2 убавочки, делать в начале и в середине ряда. В прошлом ряду мы убрали 2 петелечки, значит, у нас в этом ряду 28 петелечек. Мы в этом ряду сделаем вначале убавку, вот так вот, затем провяжем уже 12 столбиков, то есть, как вы заметили, на 1 столбик меньше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И снова делаем второе убавление в середине ряда и довязываем оставшиеся 12 столбиков до конца ряда. 1, 2 и так далее. Убавили снова в ряду 2 столбика. Теперь делаем в начале ряда убавление и провяжем уже не 12 столбиков. В прошлом ряду А11. То есть, как вы видите, убавляется по одной петли с одной стороны и по одной петли петли с другой стороны. То есть сейчас мы провязываем 11 столбиков. 2, 4, 5 я провязала. 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь делаю в середине ряда убавления и довязываю до конца ряда 11 столбиков без накида. Снова делаю убавление в начале ряда. и В этом ряду мы будем убавление второе делать через провязанных уже 10 столбиков без накида. Сделали убавление. Чередуем 10 столбиков без накида. Снова в середине убавления и довяжем до конца ряда уже 10 столбиков без накида. В 12 ряду уже будем делать убавление в начале ряда и через 9 столбиков без накида. То есть делаем убавление и начинаем провязывать 9 столбиков. Затем провяжем убавление и довяжем до конца ряда снова 9 столбиков. Теперь будем делать убавление в начале ряда и через 8 столбиков без накида. Таким образом мы с вами будем в каждом ряду убавлять в начале ряда. И сейчас мы будем через 8 столбиков, затем через 7, через 6, через 5 и через 4. То есть еще вам нужно провязать до момента убавления, убавка, 4 столбика, убавка. И у вас должно получиться в конце наших убавлений 10 столбиков, вот здесь вот 10 петелек по кругу. То есть убавляете до тех пор, пока у вас не получится 10 столбиков. Это у вас, еще раз повторюсь, убавка 4 столбика, убавка 4 столбика. До вот этого момента делаем убавление. Я думаю, что здесь вам все понятно должно быть. Просто убавляем с обеих сторон, как бы закругляем нашу лапку. Довязали до 4 столбиков и убавления. У нас по краю 10 получается петелек, то есть такой вот кружочек. Теперь я вам предлагаю наполнить, что я уже сделала, и отмечаем начало ряда. Хотите, можете отсчитывать, как я. Нам нужно провязать 230 столбиков без накида, то есть высоту нашей ручки. Хотите, можете считать с 18 по 40 ряд, то есть нам нужно провязать по 10 столбиков без накида в каждом ряду. То есть 23 ряда провязываем столбиками без накида. Я буду считать сразу 1. Так, скажем, первый столбик, далее второй. Немножечко неудобно будет первый ряд, но вы постарайтесь. Третий столбик, 4. 4. 5, 228 229 230 все довязали наши 230 столбиков наполнять вот эту часть ручки я думаю совсем не обязательно то есть вынимаем маркер наш так сказать начало нашего ряда у меня немножечко она перекрутилась но это потому что я туго поворачивала вязала в общем, вот эту часть мы не наполняем, а просто сразу делаем 5 убавлений подряд. То есть первое убавление, далее второе убавление, далее третье, четвертое и пятое, последнее убавление. Сделали убавление, теперь делаем просто воздушную петельку и вытягиваем ниточку. Оставляем ниточку небольшую для пришивания. То есть, я думаю, сантиметров 10 здесь вполне достаточно. И наша ручка затягиваем воздушную петельку, готово. Таких детальки вам нужно сделать 2 штучки. Две лапки верхние готовы, мы их отлаживаем в сторону. Приступаем к вывязыванию ножки. Ножка наша состоит из лапки и, э, так сказать, высоты ножки. Там, где у нас, так сказать, коленочки и так далее. Я начну именно с высоты лапки. Мне так, честно говоря, пока проще. Делаем кольцо амигуруми и колечко набираем 10 столбиков без накида. Немножечко отличается от нашего стандарта 6 столбиков. Набираем 10. Итак, 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 стягиваем наше колечко придерживаем последнюю петелечку стягиваем аккуратненько чтобы ниточка не порвалась и теперь нам нужно каждую из петель провязать по столбику, то есть без прибавления какого-либо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, провязали первый ряд. И продолжаем точно так же в каждую петельку по столбику провязывать еще 32 ряда. То есть мы сейчас с вами провязали второй, а нам нужно до 34 провязать. То есть провязываем 32 ряда. То есть... 32 ряда по 10 столбиков в каждом ряду, это приблизительно, сколько у нас получается, 320 столбиков, не приблизительно, а точно 320 столбиков без накида. И мы продолжаем, я продолжаю вязать, то есть 11 считать, до 330 у нас всего должно быть столбиков, то есть 11, 12, 13, 14. 15, 328, 329 и 330. Делаем соединительный столбик в следующую петелечку И вытягиваем, обрезаем ниточку, оставляем для пришивания сантиметров 20. Вот как раз она у меня заканчивается. Обрезаете ниточку, делаете соединительный столбик и вытягиваете вот так вот в серединку. Я так всегда соединяю ряды в серединку, просто вот так вот вытягиваете петельку. У нас таким образом ряд, э, ну, так скажем, стык произошел очень ровненько и его практически не видно. То есть, в общем, наша высота ножки провязана. Наша, так сказать, э, еще раз повторюсь, высота, вот я вам покажу на примере первой ножки. Вот она наша высота, столбик провязан. И нам осталось связать вот такую вот лапку. То есть мы начинаем вывязывать стопу ножки. Берем ниточку основного цвета. Делаем кольцо мигуруми И в него набираем 6 столбиков без накида. Привычные наши. Закрепляем ниточку и набираем 6 столбиков. 1 2 3 4 5 и 6 придерживаем петелечку стягиваем колечко каждую петельку сейчас будем делать по прибавке то есть в первую петелечку делать 2 столбика без накида далее поворачиваем во вторую петелечку делать два столбика без накида 1 и сюда же второй в третью петелечку далее в четвертую петелечку в третью доделываю 2 в четвертую один сюда же второй в пятую и последнее прибавление шестую петелечку в конце ряда у нас провязано 12 столбиков Теперь будем чередовать столбик без накида в первую петлю, во вторую делаем прибавление 2 столбика. В третью снова столбик провязываем, в четвертую 2 столбика, в пятую провязываем 1 столбик, в шестую прибавку 2 столбика. В седьмую провязываем столбик, в восьмую прибавку. В девятую столбик десятую прибавку и последний раз в одиннадцатую провязываем столбик один 12 делаем прибавку теперь снова рекомендую взять э, ниточку или маркер и отметить начало ряда для того чтобы вам удобно было так сказать чтобы вы не считали количество прибавлений а просто делали э, провязывали чередовали вот сейчас мы чередуем 2 столбика без накида в 3 делаем прибавление. То есть вы не считаете количество раз, а просто до конца ряда, как обычно, довязываете то есть 2 столбика. Вот и в одну петельку в третью, 2 столбика вместе. Снова столбик, столбик, прибавка. И так до конца ряда чередуете 2 столбика, в третий делаете прибавление. Сделали последнее прибавление в ряду, ставим маркер в начало ряда. И теперь будем чередовать уже три столбика без накида и делать четвертый столбик прибавления. Итак, первый, второй, третий столбик, а в четвертый делаем прибавление. Один столбик и провязываем сюда же второй столбик. Снова три раза по столбику. Один столбик, второй и третий и в четвертую петельку делаем прибавление 2 столбика без накида в 1 петельку. Провязали пятый ряд 3 столбика с прибавками. Теперь у нас 30, по кругу 30 столбиков без накида провязаны. Теперь нам нужно 6 и 7 ряд провязать в каждую петельку по столбику 2 ряда без изменения. То есть 6 ряд провязываете 30 столбиков и седьмой ряд, то есть 60 столбиков. Я сразу начинаю отсчитывать 60 столбиков. Вы, как хотите, можете отмерить первый ряд, затем второй ряд. В общем, как вам удобно. Провязываем 60 столбиков или 2 ряда по 30 столбиков без накида. Я довязала 60 столбик. И теперь нам нужно будет делать убавление в начале ряда и в середине. Как вы видите, я поменяла цвет на белый, но это просто мое желание. То есть у меня будет одна ножка обычная, такая вот однотонная, а вторая у меня будет с вот этого момента переходить пяточка в белый цвет. Я не знаю, почему я так решила. Хотите, можете делать однотонные, хотите, как у меня. А я просто жаккардовым способом, то есть вот, как вы видите, меняла цвет ниточки, через столбик делала вот так вот у меня получилось как косички такие вот двухцветные и сейчас я буду делать убавление убавление мы будем делать точно так же как и делали на верхней лапке то есть по бокам с начала ряда и в середине ряда и так делаем первое убавление затем провязываем 13 столбиков без накида подряд 1 Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Делаем с вами убавление в середине. Вот так вот. И довязываем 13 столбиков без накида до конца ряда. Довязали 8 ряд с убавками. Теперь 9 ряд точно так же. Первые 2 петельки мы делаем убавление. Затем, как всегда, у нас на 1 уменьшается, то есть провязываем 12 уже столбиков до следующего убавления. 2, 3, 4, Далее 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Делаем второе убавление и довязываем 12 столбиков без накида до конца ряда. Довязали 9 ряд, в 10 ряду. Делаем снова в начале ряда убавление, затем провязываем уже 11 столбиков без накида, затем снова убавка и довязываем до конца ряда 11 столбиков без накида. Довязали 11 столбиков, 10 ряд окончен. Теперь с 11 по 16 ряд, то есть 6 рядов, нам нужно провязать по 24 столбика без накида по кругу, то есть каждую петелечку по столбику 6 рядов. Если мы 6 на 24 умножим, это получается 144 столбика без накида нужно провязать. Я буду сразу считать 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 142, 143 и 144. Теперь провязали мы, получается, наши 6 рядочков. Будем делать убавление. Поэтому ставил, ставим маркер начало ряда или ниточку любую, как я вам говорила. Отмечаем начало ряда и делаем убавление. Но будем чередовать так, 2 столбика без накида, 3-4 убавляем, то есть 1-2 провязываем просто, 3-4 за передней стеночки 2 полупетли провязываем столбиком без накида, 1-2, затем делаем убавление, 1-2, убавление, и так до конца ряда. Довязали до конца, убавили 6 столбиков. У нас по кругу получается 18 петель, 18 столбиков. Поэтому, начиная с этого ряда, снова делаем убавление, или точнее продолжаем. Столбик без накида, затем вторую, третью петельку убавляем. Снова 1 столбик без накида, убавка, 1 столбик без накида, убавка. Балку хватаем, второй, третий столбик за две передние полупетельки. Таким образом сокращаем их. Сделали еще 6 убавлений по кругу 12 столбиков. Теперь при вытяните немножечко ниточку, высовываете маркер и через вот это получившееся отверстие наполняем нашу ножку. Наполнили ножку и теперь снова Подтягиваем петельку и делаем 6 убавлений подряд. То есть первое убавление, далее делаем сразу же второе убавление, третье, четвертое, пятое и шестое. Сделали 6 убавлений и у нас получилось вот такое небольшое отверстие. Можете вдеть ниточку в иголочку, а можете просто, так сказать, стянуть его. ну То есть просто вот так вот подтянуть ну, как сказать, стянуть, в общем, вот это отверстие, то есть продеть ниточку через все петелечки и вытянуть его. А хотите, можете просто обрезать ниточку, но подлиннее, то есть не слишком коротенькую, а где-то сантиметров 10-12. Вот так вот вытягиваете ее и продеваете сквозь все петелечки то есть сквозь первую петелечку вытянули далее сквозь вторую петелечку полу петелечку можете ну то есть как хотите в принципе затем третью тоже вытянули четвертую пятую и последнюю шестую Я беру, захватываю полупетельки, и вот так вот стягиваете. Вот мы затянули отверстие. Теперь все-таки вдеваете ниточку в иголочку. И вот это отверстие нужно вовнутрь. Вот так вот вовнутрь стянуть, и вовнутрь спрятать ниточку. Вот я вдела ниточку в иголочку. И вот это отверстие теперь уже стягиваю и так сказать, вывожу иголочку вниз, но перед тем, как выводить иголочку, посчитайте от кружка, вот этого, получается кружочек, первый ряд, затем второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Между седьмым и восьмым рядом, вот так вот, выводите э, иголочку. Вот таким обычным способом. Вывели иголочку, еще раз повторюсь, между седьмым и восьмым рядом, то есть от кружка, вот так вот, еще раз подтяните, так все хорошо, вот у нас завершен, так сказать, кружочек, и отсчитайте от него, вот еще раз повторюсь, один, второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, между седьмым и восьмым. Вот так вот в серединке, посмотрите, чтобы у вас один столбик был в серединке. И вот выводите в одну сторону столбиком и продеваете обратно в другую. Но тоже сверху, вот здесь вот аккуратненько, ровно по серединке. Продеваем вверх и теперь берем вот эту нашу ножку, высоту, которую она у нас тоже как и ручки не наполнена. И вот так вот где кольцо амигуруми, захватываем стежком, таким вот обычненьким, будем пришивать, так сказать, с помощью утяжки. То есть вот так вот захватываете и снова вниз, сюда же, где у нас первоначально ниточки вставлялись, вот так вот. То есть благодаря утяжке у нас получается вот такая вот пяточка. То есть, видите, пришивается за кольцоми гуруми здесь, Наша, так сказать, высота ножки. И здесь утяжка делается для пяточки. То есть, вот так вот хорошо утягиваете, подтягиваете. И снова сюда пускаете через, так сказать, всю ножку нашу. Делаете хорошую-хорошую утяжку. Вот у нас получается точно такая же пяточка. На светлом плохо видно, вот на темненьком, то есть, получается вот такие вот Утяжки. У меня кажется, ножки разные, так как я эту ножку уже, так сказать, мяло, то эту точно так же помните хорошо, чтобы они у вас были одного размера. Вторую ножку вы будете делать точно так же, как и первую. Утягиваем, утягиваем хорошо, пришиваем высоту ножки, но при этом снизу, так сказать, на э, ножке вот здесь, вот с этой стороны, так сказать, внешней. Пришиваете только на одном и том же месте. А сверху можете вставлять где-то в боковые части. То есть прицепляете, хорошо пришиваете ножку вот здесь вот по разным сторонам. А здесь выводите, только, так сказать, на одном столбике распоряжаетесь. Вот как здесь, смотрите, хорошо видно. Вот тут тяжко на одном столбике. А здесь пришиваете уже за все стеночки, все как бы... Чтобы было все довольно-таки аккуратненько и красивенько. Вот у нас получается благодаря утяжке красивая такая ножка. Здесь у нас отделена пяточка. В общем, вот таким вот обычным способом у меня ножка будет, так сказать, по цвету различаться. Я почему-то захотела сделать ее беленькой. И хвостик тоже самое. Хотела сделать сначала темным цветом но сейчас так честно говоря подумала и захотела светлым цветом причем он у меня тоже будет беленьким цветом а переход в темненький кончик будет в общем как наподобие лапка моя Итак, в общем ножка наша готова Делаете вторую ножку по этому же так сказать макету видео Отматывайте назад и точно так же две лапки нижние как и две лапки верхние делаете Можете сделать лапки со светлыми, так сказать, кончиками. Не с темными, а со светлыми. Тогда будете делать переход на, так сказать, на начале убавления. То есть на том ряду, где мы с вами начинаем убавление. 13, так сказать, столбиков убавления. И в итоге получаются вот такие замечательные ножки. Ножки у нас готовы. Я уже, как вы видите, немножечко вышила, отделила пальчики темным своим цветом, самым, который я брала специально для вышивания, темный джинс. И точно так же лапки, э, так сказать, верхние, точно так же вышила, отделила 4 наши э, пальчика, так сказать, на нижних и на верхних. Итак, в общем, мы с вами продолжаем в четвертой части, поэтому до встречи. Четвертой части.